Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой небольшой дозаказ по первому каталогу компании Faberlic. На этот раз мне заказали вот такие вот классные новинки, так как я являюсь вип-консультантом, я могу за неделю до начала каталога уже их получить. И вот такие вот мне классные новинки заказали в группе Вайбера. Земляничный гель для душа, код данного геля 20.005, объем 380 мл. Гель классный, я уже сама пользуюсь им, аромат потрясающий. Вот такие заказали мне гели 3 штучки. И также есть еще новинка, липовый цвет, гель для душа, смягчение кожи. Код данного геля три. Таких заказали два геля. Заказ, кстати, этот собранный весь только онлайн. Также я выставляла акцию про шампуньки Морожка. серию морошка. Данный шампунь это интенсивно очищающий шампунь для жирных волос. Код данного шампуня 0191. И из этой же серии такие вот классные есть бальзамчики для волос. Код данного бальзама 0197. Таких вот мне заказали два бальзамчика для ломких волос. И восстановление идет у них. Конечно, в предыдущем заказе я уже показывала новинку вот такой вот. Крем для рук. И мне заказали еще раз, девушка взяла, попробовала, и очень понравилось. Она на этот раз заказала еще два. Код данного геля. Ой, крема, извиняюсь, 1371. Крем для рук два в одном. С пантенолом. Такие вот классные у нас появились новинки в этом каталоге. Таких два штучки мы заказали. у нас действовала акция 1 плюс 1 вот из серии Окси это мне заказали кислородный мицеллярный лосьон кислородное дыхание код данного лосьона 0253 вот две штучки заказали и также из этой же серии молочко для снятия макияжа вот 0277 объем у данных средств 150 миллилитров и себе я взяла вот такой вот гель очень мне нравится классно очищает кожу 0258 код гель для умывания очищения и и свеж для жирной комбинированной кожи это я взяла уже себе и девушка мне заказала такое мыло для кухни классная ароматная лесная земляничка 5 в одном Устраняет неприятные запахи для щения рук после приготовления пищи, для мытья столешниц, раковин, губок и кухонных принадлежностей, разделочных досок, скалок, ножей. Аппетитный аромат спелой лесной земляники. Так вот классный. Классное мыло для кухни. Код данного мыла 3213 Еще и с ароматом кофе и тирамису. Тоже 5 в одном Код 30211. И красный гранат Такие вот классные у нас есть ароматные мыло для кухни 30201 И так как у нас была в прошлом каталоге акция Сейчас у нас уже идет второй каталог На этого по каталогу первым Заказала себе вот прокладки ежедневные Они уходят ходом Нам девушкам они нужны каждый день Код 11288 Упаковочки 20 штучек Таких я заказала себе 3 штучки так У меня есть еще и дочь Поэтому у нас они идут ходом и также была распродажа новогодних наборов трусов женских. Размер взяла 2XL, код 510-119. Таких я взяла два разных наборчика. И код 510-113. Вот такой вот у меня получился небольшой, вкусный, ароматный заказик, полезный, на 27 баллов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока!